Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами Школа Рукоделия и Я Вика. Сегодня мы вяжем джемпер от Брунелла Кучинели. Узор у меня есть на канале. Э -э обязательно посмотреть нужно видео первое, где узор и где про пряжу я говорю. Единственное, что хочу сейчас, я это делаю до съем, потому что джемпер у меня готовый. Вот он. Вот. Я. Просто точно знаю, сколько у меня ушло пряжи, поэтому снимаю этот досъем на начало видео, потом уже после. Про пряжу я уже в первом видео говорила, как я миксовала. У меня, значит, вот это Alize Sao с поетками пряжа, цвет 0.1.2 мотка и Super Lama Tic 3 мотка, ну вот этого вот цвета. А цвет какой? Сейчас я вам... И вот этот вот, и вот этот вот, 150-20, Давайте я напишу. Посмотрела сама же, <с> посмотрела свое же видео, из какого я начинала вязать, потому что осталось у меня буквально, буквально чуть-чуть. Три мотка. То есть всего ушло у меня 5 мотков. Ну и остатки там, конечно же, остались. У меня были начатые мотки вот этого Суперлана э, Ну, то есть где-то там два с половиной мотка. Вот эти пять мотков, а эта пряжа она тяжелая хотя нет в общем в три сложения я вязала две нити было вот эти вот и одна нить вот это итак размер я вязала маленький он подходит опять же девчонки сейчас я с вами поговорю а в процессе вы основываясь на том что я сейчас скажу вы будете набирать петли рукав у меня там в процессе я оговариваю для разных размеров как под подкорректировать что касается набора петель мой размер ширина 55 сантиметров он подходит где-то от 40 до 46 размера это по моим таким по моему видению насколько он свободный должен быть да далее Потому что здесь, в этом, в этом варианте, у нас все отталкивается от раппорта. Раппорт у нас составляет 14 петель. Мы не можем набрать больше и меньше. Мы либо набираем по окружности. Я в круговую вязала. У меня 10 раппортов, то есть 5 с половиной. Либо 10 раппортов, либо 12, либо 14. Вот таким вот образом. То есть по передней детали у нас. Ну и по задней. 5, 6 и 7 раппортов. Вот. Это что касается набора петель. Здесь, что у нас по размеру 60... Вы отталкиваетесь от ширины 66 сантиметров, да? Если вам подходит эта ширина, вот сравните с джемпером каким-то, вот, то вы набираете 6 раппортов. Если не подходит 7 раппортов, не знаю, если... Возможно, если вам нужно подкорректировать пару сантиметров, то тут дополнить лицевой гладью. ну тут не получается вот, вот такой вот рапорт. Либо мы отталкиваемся от конкретной цифры, а один рапорт у меня 11 сантиметров, это 14 петель. При моей плотности 6 миллиметров спицы я, я брала, и в три сложения пряжа. Поэтому вы вот на этом начальном этапе вы отталкиваетесь от ширины от набора как бы ширины петель если не хотите вот, чтобы разница у вас потому что в окружности это будет 22 сантиметра разница если вам это не подходит дополняйте лицевой гладью но ни в коем случае не делайте нечетное количество рапортов почему я сейчас объясню потому что потом это все разделяется на поворот на вязание кругу поворотными рядами и у вас четко здесь должно быть начало или конец рапорта потому что узор такой, я не устану, это будет, буду очень часто повторять на протяжении видео, что узор такой, что тут нереально его разделить пополам, вот этот вот как бы раппорт, потому что здесь может быть сокращение, а накид только в этой половине, поэтому неделительный раппорт, девчонки, очень сложно делать горловину, поэтому и горловину я чуть корректировала, По пов... э, вот, Поэтому изначально вам говорю, либо дополняете в ширину лицевой гладью, вот она будет такой полосой по бокам, либо набирайте четкое, четное количество рапортов в окружности. Вот так вот я, вот здесь вот количество рапортов, здесь в сантиметрах. 77 это большое, я так понимаю, после 54 и так далее. 52, 54 это 77 в ширину. Вот если вам что-то нужно между 66 и 77, то, то добавляйте вот здесь, я же говорю, лицевую гладью. Хотя оно потеряет тот эффект. Я так считаю, девчонки. В общем, вот так вот. 48, 52, 54, 60. Вот так вот напишу. Размеры приблизительно, девчонки. Тут еще тоже зависит от того... а и по, по пряже, вот если у меня так ушло на вот этот вот размер, то здесь бы я добавила плюс один поетки и плюс один тик. Я думаю, вы поняли. То есть два матка с пайетками, вот три матка с паетками и четыре матка Суперлана тик, то же самое и здесь, еще к этому плюс, то есть плюс 2 тик, плюс 2 поетки э, Почему так? Ну вот я думаю, я думаю так, девчонки, я не могу точно сказать, но думаю так. Если что, напишите свое мнение в комментариях. Может кто-то видит по-другому. Я уже привыкла читать ваши комментарии и многому учиться на этом. И всех призываю читать комментарии, потому что там, девчонки, сколько советов напишут, бесценные комментарии. Вот, девчонки, а я попрошу у вас лайк, подписку, комментарий авансом. Если вы в конце посмотрите результат мой, то вы лайк можете забрать и удалить комментарий. <свят> Все, смотрим, вяжем. Итак, начинаю с 5,5 миллиметров. Три ниточки. Как я и говорила. И набираю я 140 петель. Вязать буду по кругу. Набираю 140 петель. Обычным способом вязать э, край мы оформим. Там достаточно в оригинале все грубо. Поэтому мы делаем то же самое край крайную форму моим любимым способом. Сейчас я вам все покажу. Сняла одну спицу, чтобы не тарахтела. В общем, набираю я. У меня 10 рапортов в моем узоре. Я набираю 140 петель. Итак, набрала я 140 петель, естественно, два раза набрала. И одну, смотрите, дополнительную. Это независимо от размера, одна дополнительная для того, чтобы сомкнуть это все дело в кольцо. Делаю узелок. Я, вы знаете, всегда делаю, потому что это последняя петля. Растягивается. Так, теперь замыкаем мы все это дело в кольцо каким образом смотрим смотрим чтобы все было ровненько последнюю петлю переснимаем на левую спицу и через нее продеваем первую петлю то есть одеваем таким вот образом и вяжем первый ряд резинкой 1 на один здесь вот посмотрите внимательно в оригинале вообще не не затягивается резинка она такая свободная дрысня в общем вижу я ряд резинкой один на один так вот про довязываю ряд до конца девчонки наш любимый любимый кто со мной давно я думаю вы уже тоже полюбили этот способ обработки края значит Лицевая петля ⁇ это второй ряд. Уводим спицу назад, подцепляем лицевую петлю и переносим наперед. То есть перекручиваем ее сзади, сзаду, наперед. Провязываем. Изнаночную просто провязываем. Лицевую снова захватываем, переносим наперед, провязываем. Изнаночную. Так, всего один ряд таким образом у нас. Обработается край. так один круг. Смотрите, вот такой вот край у нас получается. Вполне себе подходящий для этого свитер. так кружочек я так по прошла. Смотрите, какой край получается. И далее мы вяжем просто резинку один на один. Без никаких уже... И бомбасов обычная резинка даже далее так девчонки что я сделала в оригинале я увеличила и посчитала там всего четыре ряда что-то мне кажется сдается мне что это не очень красиво вот поэтому у меня здесь 7 рядов вы можете сделать 4, вот как в оригинале, вот такая она маленькая будет резиночка. Далее, что я сделала? Я разделила, то есть провязала я 7 рядов, я надеюсь, вы поняли. Вот, и теперь разделила все вязание на 10 секторов. Вот маркер еще один здесь, десятый, Он у меня желтый чтобы я понимала где у меня начало ряда схема я уверена что вы уже смотрели все вы уже знаете что здесь особенно мы используем только 14 петель потому что на данном этапе потому что мы вяжем в круговую то есть в рапорте у нас 14 петель Итого у меня для моего размера 10 секторов по 14 петель и я вяжу по схеме лучше разделила Чтобы вдруг где-то собьюсь, то это было на одном рапорте, а не на всем круге, да? Вместе. накид вот очень важно девчонки вот этот накид так и делайте после перед маркером вот все четко соблюдайте как в схеме и вяжу я круг потом вам покажу в круговую я там оговаривала но девчонки спрашивали поэтому сейчас этот круг я провяжу а потом мы с вами оговорим четный ряд Так, и изнаночный ряд. Мы все петли вяжем лицевыми и вот эту вот и накид. Ух ты, потеряла нить, представляете? Я, что ее... А, не, не потеряла. Только вот эту изнаночную вяжем изнаночной. Значит, лицевые за переднюю стеночку, за ту, которая ближе к нам. А изнаночную сейчас вам скажу. Так как вязание круговое, у нас тут поворот петли меняется. Так, изнаночная, мы за заднюю стеночку. Так вот вяжем по схемке свое количество рапортов до проймы. Тут можно, конечно, регулировать длину. Так, куколки мои, какой же заморочливый узор. Я до сих пор вяжу со схемой. Я не в состоянии его запомнить. Вот представляете, не знаю. Пиши. Я прошу прощения, машинка будет в этом эпизоде э, стирать. Извините меня, пожалуйста, за шум стиральной машинки. В следующем кусочке, сейчас я кусочек сниму, отделю спинку, далее его не будет. Ну, в общем, пока у меня 28 сантиметров. Ну это же не, не разутюженная, вы же понимаете. Я разделяю на спинку. Я связала, вот, вот я не знаю, как определить. Раз, два, три, четыре. Четыре. Раз, два, три. Четыре рапорта, наверное, правильно же? Вот, если четыре лепестка. Ну, в общем, четыре лепестка у меня. Ну, я так понимаю, что четыре рапорта. Вот. 5 или 5 ну 28 сантиметров сейчас 4 лепестка значит что я делаю вот смотрите это как раз у меня сейчас 12 ряд после 4 или после 5 раппорта вот я ничего-то не обратила внимание значит 12 ряд как бы четный и в нем я вот из этой петли вот где у меня половина то есть по бокам разделю спинку каким образом для начала вот лицевая петля я из нее делает 4 смотрите каким образом 1 2 3 и четвертую вот так вот переверну петлю и провяжу четвертую 4. 4 петли мне нужно потому что мне у меня здесь будет разделение и мне нужно туда 2 петли кромочная и вот это вот лицевая для симметрии узора и сюда две, две петли далее я вяжу четный ряд по узору и вяжу ровно половину это 5 рапортов до следующей как бы тройной раз два три четыре пять ой я ушла ушла девчонки мне здесь вот нужно было бы сделать пять петель из этой лицевой потому что здесь у меня вот от желтого маркера раз два три четыре пять рапортов и здесь раз два три четыре пять боже уже уже уже испугалась значит здесь я делаю четыре петли из этой лицевой раз два три поворачиваем петельку и провязываю четвертую и вяжу ряд до конца, то есть до желтого маркера. Так, довязала я до желтого маркера. Смотрите, теперь я разделяю пополам эти четыре петли и ставлю маркер сюда. Потом он нам не понадобится. Еще вяжу начало ряда по узору. Это у меня первый ряд. Сама себе, представляете, первый раз в жизни у меня так, и вроде бы, ну, казалось бы, что этого узора, да, да, да, совсем, совсем ничего. И его не могу запомнить. Может, потому что я вот после вот этой вот операции, девчонки, извините, извините за стиральную машинку. И вот в конце, смотрим, здесь я провязываю лицевая и вторую петлю изнаночная. Вот эти две петли я оставляю и вяжу, я пересниму эти пять рапортов, наверное, на дополнительные спицы, чтобы не путаться. И буду вязать только вот эти вот пять рапортов поворотными рядами вы конечно же видели первое видео с узором потому что должны были его посмотреть поэтому я как бы на этом вопросе останавливаться не буду просто вяжем по узору как лежат петли здесь уже изнаночную мы провязываем изнаночной единственное что хочу обратить внимание здесь при поворотных рядах изнаночной она я вам скажу потом пусть она замолчит изнаночную за переднюю стенку мы вяжем накид изнаночной ухи машинка лицевую за заднюю стенку Все, это в изнаночном ряду в лицевом ряду сейчас покажу вот она половины здесь последние две изнаночные и сейчас в лицевом ряду покажу за какую стенку это я зачем говорю это я говорю для того чтобы не отличалась полотно так здесь кромочная вот она лицевая это те петли которые мы добавляли воды и третья. накид две вместе лицевая за заднюю. изнаночная за переднюю продолжаем Далее у нас по плану горловина. Горловина здесь при этом узоре. Вообще особый случай. Значит, что я что у меня здесь есть? В длину на данном этапе у меня провязано после, после проймы 4 раппорта. Но опять изменений. Здесь у меня тоже я разутюжила, просто посмотрела длину, так визуально прикинула. Значит, здесь 4 рапорта есть, и здесь 4 рапорта тоже есть вверх. Но при этом один отсюда я пущу, то есть я здесь зашью. Вы вяжете вот здесь вот 5 рапортов, а сейчас у меня здесь 3. И теперь... В ширину у меня 5 рапортов. Сейчас я вяжу девчонки, вы представляете, я наконец-то уже вяжу без схемы, без маркера. Сейчас я вяжу, провязываю два рапорта. Что касается тех девочек, которые вяжут другой размер, и у них четное количество рапортов, там нужно разбираться отдельно. Я сниму кусочек видео отдельный с разбором горловины именно для размеров которые э, имеют четное количество э, рапортов вязания сейчас мы разбираем нечетное количество Тут они себе добавления убавления расположены как им хочется я если честно сейчас вяжу и не понимаю сколько мне всего этого нужно будет сократить и так 2 я довязала вот смотрите у меня вот эта лицевая я ее оставляю и вот эту вот петлю оставляю потому что они мне туда с остав... Ой, подождите теперь смотрите вот эту петлю я провязала два рапорта. это уже начало следующего раппорта вот это лицевая я ее провязываю и следующую провязываю. Нет. Так, вот два рапорта я провязала. И теперь закрываю центральные петли вот этого раппорта, включая вот эту лицевую и эту лицевую, я их закрываю, эти петельки. Это у меня раз. Два. Не затягиваю чем в ряду. Итак, 15 петель я закрыла. Это 14 петель раппорта и еще одна дополнительная петля. Так, далее я вяжу вот эту вот правую полочку. Здесь вяжу по узору, но не вывязывая начальное. Вот смотрите, здесь я должна сделать накид 2 вместе. Я этого не делаю. Если рапорт подразумевать... И э, здесь у меня должна быть накид, 2 вместе, начала работ раппорта, который я не делаю. Так. Я э, как бы узор вяжу вот, вот отсюда уже. Вот у меня изнаночная, лицевая, 2 вместе, накид, 3 вместе, накид. Это в первый ряд идет схема накид, лицевая, накид, 2 вместе, лицевая. Вот только кит и две вместе я не провязала в начале, потому что не ищема было. Значит, вырез у нас лодочкой, достаточно глубокий, так джемпер у нас летний, поэтому ничего, никаких под горло и никуда в другие места, оно нам не не подходит. Так, подождите, я забыла написать, а что я так нарис... нарисовала некрасиво, первых 15 петель по центру мы закрыли. ряд я закрываю здесь 4 петли 1 а теперь закрываю видите другим способом 3 в общем закрываете как вам удобно 4 ой далее я эти петли девчонки провязываю просто лицевыми до далее я эти петли провязываю просто лицевыми я уже ничего не буду делать вернее вот еще что я сделаю, я, наверное, провяжу здесь 2 вместе. Вот смотрите, по узору у нас здесь должно быть 5 лицевых. А, третий ряд, да? Накид 5 лицевых. Раз, два, три, четыре, пять. Ну вот как? А этот накид, он получается, нет, не получается вязать узор. Так что дальше мы вот до этой лицевой вяжем просто лицевыми петлями. Давайте не будем издеваться над собой. и Изобретать велосипеды и делать сокращение лишние. Вот здесь вот все, я буду вязать лицевыми петлями. 4 Так, еще одно изменение. Раз уж лицевые петли, то здесь у нас будет пять сокращений. Не 4 а пять. И далее лицевые петли. До лицевой петли. Потому что здесь у нас уже узор трудно отследить. Вот. И начиная со, со следующего раппорта мы уже вяжем узор. Oh 4 петли так теперь 3 петли закрываю 1 2 3 5 3 тут опять же до конца рапорта лицевыми петлями ничего не издеваемся Ой. над собой ну, лицевая да. и далее пошел в рапорт сказала что помнит узор уже не помню уже я ничего не помню Да, неудобный на сокращение совершенно неудобный потому что там может быть сокращение быть в начале аэропорта а накид в конце аэропорта компенсирующие это сокращение так теперь две петли вместе вернее 2 сокращаем раз два давайте я напишу значит 5 3 2 И все, девчонки. Вот, вот 10 петель еще закрыто у меня. Далее я буду вязать этот это аппетитик лицевыми петлями. То, ли, то есть сейчас вот 3 петли, я ее, даже 2 как бы лишние, я ее, их не беру в расчет. Я здесь вяжу еще ряд 4 или 5. Или 6. 4, наверное. А может и 6. Так, вяжу еще ровно. и так я провязала еще 6 рядов. Давайте на я напишу здесь, что ровно провязано 6 рядов до плеча. Теперь я перехожу на вторую половинку и вяжу вторую. Привязываю здесь нить. И начинаю я с изнаночного ряда сейчас, который я вяжу по узору. следующем изнаночным я буду сокращать. ряд вяжу тоже по узору так сейчас я нахожусь в первом ряду напоминаю кажется или во втором или в третьем нет в третьем девчонки сейчас нахожусь в первом ряду я закрывала петли вот Сейчас я нахожусь в третьем ряду по схеме. Может, я там не помню, где я говорила, что я в первом ряду. Вот. Так. Так. У меня здесь, девчонки, потерян накид, представляете? что-то не пойму, что я там растерялась. Ну да ладно. Теперь я закрываю пять петель. Раз. у нас ряд и далее я уже тут аппендицит рапорта буду вязать лицевыми петлями уже извращаться не буду а возможно сейчас посмотрим с этой стороны как вот выглядит этот рапорт пятый ряд возможно мы еще кусочки продлим, провяжем сейчас дойдем туда в любом случае здесь сокращение на изнаночной стороне Значит, что мы можем сделать накид 2 вместе провязать лицевую изнаночную а далее уже ничего не делаем 3 петли 1 теперь у нас три петли я по моему там начудила девчонки сдается мне так далее здесь уже вяжу лицевыми петлями остаток раппорта ничего не меняю так две петли последняя раз два завязываю до конца ряда еще 6 рядов и все петли закрываю Итак, что у нас получается? Вторая сторона. 5, 3, 2, точно так же. И 6 рядов здесь. Теперь, значит, это у нас передняя деталь. Вот она, вот она. Теперь задняя деталь. Что мы делаем с задней деталью? Вот почему у меня на трех рапортах Напоминаю, что здесь один рапорт у меня уходит вниз. Всего на пройму 4 рапорта. Вот. Здесь я... Ну да, 4. О, а, ну правильно. Все правильно. Значит, то есть здесь у меня провязано... Если один идет туда, раз. не могу понять. Раз, два, три. А ну да, все правильно. Это я неправильно сложила. То есть один уходит вниз. Сейчас у меня три рапорта здесь. Вот. И что я делаю? Я сейчас провяжу в спинке у нас все точно так же, как передние детали. Но вот эти шесть, шесть рядов, вот вот эти вот, которая у нас в передней детали, мы провязываем здесь. Здесь у нас 6 рядов спинка. То есть, горловину делаем на 6 рядов выше. То есть, сейчас я вяжу 6 рядов спинки, и потом начинаю вывязывать вот эту вот часть. То есть, разделяю и делаю сокращение. Так, девчонки, вот я связала. Я, кстати, связала одну э, одно плечо со спинки, сшила, связала пробный рукав. Теперь довязала второе. Вот они, мои сокращения. 5, 4, 3, 2. Да, и теперь я провязала изнаночный ряд. Что я сейчас делаю? Поворачиваясь на изнаночную сторону. И распущу вот эти закрытые петли, потому что я хочу закрыть это все дело. Крючком я их распускаю и одену на спицу. И крючком петельки закрою. Так мне кажется, во-первых, этот шов крючком закроет петли, во-вторых, он потом не даст растягиваться плечику. Поэтому я решила так. Да, и вы знаете, я очень часто так, так закрываю, как бы, петли плеча. И этот шов, я же говорю, он очень хорошо держит, складывая лицевой стороной вовнутрь. Что хочу сказать, зашила я вот один раппорт, девчонки, поэтому я и, как бы, и говорю там, и в начале, и в конце, что все... Зашила я неправильно, как-то тянет у меня раз, два, три, четыре, все правильно. И я беру по одной петле с каждой спицы и закрываю. То есть сначала это две петли, я их провязываю вместе крючком, далее это будет по три петли. девчонки и тут э, то что я обещала как бы разобрать второй вариант горловины при четном распределении вот здесь вот, где у нас три рапорта 6 вернее рапортов это средняя наша э, средний наш размер девчонки думала моя голова думала вот по-любому получается если вот по этой схеме моей же закрывать, то пол раппорта у нас гуляет. Пол раппорта вот эти шесть рядов вот как их провязать, вы мне скажите. Пол вот этого раппорта. Я вижу здесь один выход сделать обычную круглую горловину в этом варианте, девчонки, чтобы не было вот этих пол раппорта, чтобы не не мучиться. Но Можете, конечно, попробовать. В принципе-то и перевязать несложно. Но, но, но, но что я скажу? Я скажу, что я, я сделала это, этот вырез от безысходности, вот чтобы задействовать три рапорта. А вот это подходит на большой размер, на маленький и большой. А вот средний размер у нас от безысходности получается два рапорта. Это вот так вот сделать. Это 22 петли, ой, 28 петель и 29, даже если считать вот эту центральную, 29 петель и, и, и. 22 сантиметра, что соответствует круглой горловине. То есть, девчонки, если смотреть на вот эти 29 петель, я бы их разделила. Вот 15 так бы, наверное, и закрыла. Вот по центру 15. Вот, вот, в половине аэропорта они будут как раз, если у нас середина вот здесь, вот центр аэропорта. Значит, 15 закрыла бы сюда и сюда петель не сюда и сюда всего 15 петель бы закрыла остальные что у меня остается 4 по 7 а здесь бы сделала 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 нет неправильно 3 2 1 3 2 1 под вот. все неправильно написала 3 2 1 вот так вот, вот здесь вместо 3, 5, 3, 2, 3, 2, 1, здесь 15, а здесь 3, 2, 1 и в высоту ну, 6 рядов, либо 8 рядов. Вот примерно так. Вот что я вам могу посоветовать. Самый оптимальный вариант, средний размер, сделать не лодочкой, а круглый вырез горловину. Все. Потому что в этом узоре, девчонки, вот, вот не знаю я, как там надо, надо думать, а это лишние заморочки. Вот, вот вам мое мнение. Так, есть. Значит, у меня еще здесь нить от передней детали. Я возьму ею вот так вот закреплю. И она нить черта не закрепилась. Ну да ладно, эту нить я выведу в шов, а вот рабочей нитью я не прекращаю. Сейчас я не буду вязать рукав, я сейчас сделаю горловину. А вы как вам удобно можете оставить это все дело. Просто у меня уже один рукав связан, и поэтому я буду заниматься горловиной у меня вот клубки непонятно как. кстати смотрите лайфхак вот если три клубка что я сделала придумала такой классный способ потому что эти бегают у меня постоянно из корзинки выскакивают вечно об обкручиваются от кр от кресла обложка от я взяла вот такой вот пакет прорезала, прорвала дырку. Вот этой дыркой цепляю на кресло, на ручку кресла. И вот он у меня висит. Все. И ничего не убегает. Вот я. А, я хотела продеть, да рассказываю вам про лайфхак. Или я продеть, продела. Склероз старческий. Какой кошмар. Такс, такс, такс. Теперь я. Для горловины я возьму спицы потоньше эти я оставлю для рукава Нет, это, это я оставляю пока я беру тонкую леску и беру спицы потоньше потоньше 4, милли... 4 миллиметра четыре с половиной миллиметра обязала я 6 миллиметров правда 6 миллиметров для горловины беру 4 миллиметра спицы и набираю резинку по кругу там у нас не ложной кислевки вот ну ничего совершенно нету. я так произвольно набираю где-то из каждой петли по петелечке вырез, я же говорю, у меня очень широкий, я, если честно, не рассчитала, я, ну хотя я такие вырезы люблю, да, у меня обычно так и получается, что все, что не делается, все к лучшему, я вот видите, я делаю все интуитивно, у меня, как правило, в большинстве случаев, это все срабатывает, вот такая у меня интуиция или чуйка, вот, Поэтому, как по мне, по моему вкусу, это, это, мне это нравится. Но ну, что касается оригинала, то это не совсем то, что в оригинале. Вот. так, из каждой петельки я вытаскиваю по одной петле. Я так предполагаю, что горловина будет довольно таки свободный, будет падать одно плечо, что очень, очень я считаю хорошо для летнего свитера. Вот и все. Наберу петли и вам скажу сколько всего их. Так, и у меня по кругу получилось 94 петли. Вот, и я сейчас вяжу резинкой один на один, я даже не буду вязать один изнаночный ряд, хотя, хотя, нет, не буду, я уж сделаю так, как, как там. Единственное, что я, конечно, провяжу больше, потому что у меня большой вырез, ну, то есть рядов больше, ну, насколько, сейчас я вам скажу все, скажу, девчонки, и покажу в общем вяжу резинкой один на один по кругу горловину. И провязала я раз, два, три, 4, девять, девять рядов. И теперь все петли я буду закрывать, потому что 9, смотрите, я так подраст, ну, посмотрела, что это все будет вот так вот растянуто, и как раз я думаю нормально. Так закрывать петли буду иглой. Кто не умеет иглой, оставлю видео в описании под видео кто не хочет закрывайте по узору то есть там где лицевая лицевая где изнаночная изнаночная вот вот и будет вам счастье я показывать не буду потому что это муторный процесс оставлю просто видео на закрытие петель резинки иглы. так ну вот я закрыла горловинку девчонки ну, пока еще не разутюживала. Потом я вам покажу результат. Уже все в кучу, в кучу, в кучу, в кучу. Так, вот она вот такая. У меня лодочка, да, получилась. Хотя, я же говорю, для летнего джемпера, я думаю, лодочка самый такой элегантный вариант. Что касается рукава. Я по поводу рукава сейчас буду говорить вот на протяжении всего видео. Буду говорить. Так, беру спицы. Шестерочку на толстой, э, на коротенькой леске. Сейчас я выверну на изнанку. Что мне же здесь пришлось сшить. Да? У вас этого шва не будет. У вас все будет красиво, как вот здесь. Вот. А мне, видите, один рапорт я сшила. Это то, о чем я говорила. Вот, значит, что по, по рукаву? Давайте сначала я с вами поговорю чуть-чуть, потому что у вас у каждого свой размер. Значит, я набирала петли вот с каждой кромочной петли. Вот такой вот рукав у меня получился. Измеряю его ширину начальную 20 сантиметров. Я считаю, для рукава летнего это нормально. Если вы хотите шире, то набирайте через одну петлю, ну то есть из, э, одну петлю из кромочной, а потом со следующей кромочной две петли. Будет здесь у меня такой эффект стянутости, что, потому что у нас нет ни плечевого скоса, ни оката рукава, и вот этот эффект стянутости он чуть потянет рукавчик вниз, то есть компенсирует хотя бы немного отсутствие вот этих вот элементов. значит то есть 20 сантиметров у меня до да, изначально и вот я рекомендую если уж совсем небольшой э, как бы основываться на вот это вот э, то есть 4 пройма у меня 4 рапорта и 20 сантиметров рукав это у меня три рапорта и остальные петли которые лишние вот у меня внизу они под мышкой как бы вот они сидят сидят вот, их было 7 штучек. Вот так вот у меня вот будет. Сейчас я это все буду дело набирать, рассказывать. Это я предварительно, потому что тот, кто хочет другой рукав, либо сделайте шире, либо сделайте пройму длиннее, либо наберите больше петель. У кого большой размер, тоже ориентируйтесь по своей руке. Вот видите, я выбрала себе рукав узкий в этом варианте. Его можно сделать. Вот таким вот широким да если набрать на одну треть больше петель как я сказала через, из одной петли одну крома из одной кромочной одну из следующей две вот будет будет на треть ну, вот вот такой вот он будет шире вот это ваш выбор то есть вы уже по готовому полотну по вот этому можете определить желаемую ширину рукава и по как бы основываясь на это, набрать количество петель на рукав и, соответственно, сделать пройму длины той, которую вам, как бы, нужно для вашего рукава, углубить ее, либо оставить такой, набрать больше петель, ну, в общем, я выбрала себе такой вариант, значит, у меня 25 кромочных, я набираю по петле и с каждой кромочной, 4, 5, 6, 7, 8. У меня петель значит что из этого исходит что в 50 петель у меня влезет 3 раппорта 3 рапорта это 14 петель раппорт 42 петли и плюс 1 петля симметрия для симметрии это сзади значит 43 петли что это значит что у нас остается 40, 50 петель минус 43 остается лишними 7 петель вот они и есть у меня эти 7 петель которые которые у меня внизу останутся значит что это значит я беру два маркера сверху вот от швам отсчитывая половину вот этих 40 43 петель то есть это 21 петля да вот мы видим половина 42 и одна петля одну петлю вы можете либо спереди посчитать либо сзади то есть я считаю здесь 21 2 4 5 6 8 9 10 и 1 петля то есть здесь 4 остается лишних Отделяю эти петли маркером. Ну и от маркера считаю теперь 43 Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11 двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать и три. И остается три. Все правильно, 7 петель по центру. Теперь я вяжу ровно эти петли которые у меня 7 по центру я вяжу лицевой петлей вот этот участок 42 петли 43 так э, я вяжу 3 рапорта по схеме все девчонки и продолжаем каждый если у вас петель в, в количество петель входит 4 рапорта допустим до да, 56 петель и у вас там плюс ост, в остатке сколько-то остаток вы лицевую гладь 56 петель если это рука, значит 28 сюда, 28 сюда. Остаток вот вниз, в лицевую гладь. Вот. Те петли которые у вас останутся это в том случае если вы набираете больше петель чем я и хотите вот этот вот широкий рукав да, и либо у вас большой размер и у вас больше петель то вы можете распределить на 4 раппорта я думаю больше чем через 4 раппорта у вас не будет если 4 раппорта остаток тоже сюда в зависимости от того сколько у вас петель я думаю понятно я объяснила если нет пишите по поводу набора петель на рукав. Но я думаю, там, там уже сложности у вас не возникнет, и в длину вязать сколько ходит. Ну, и сейчас я вам еще скажу, что э, эти сокращения вот рукав у нас получается вот такой вот. Здесь у нас эти все рапорты. А здесь у меня сокращение именно в этой лицевой глади. Вот эти 7 петель на, на, на, в длину всего рукава я сокращаю просто по центру этого как бы, промежутка. Давайте покажу, тут показывать в принципе-то нечего как бы вязать. Вот смотрите, я произвольно, видите, провязывала по 2 петли. Визуально приблизительно обозначала по центру, то есть я не 3 провязывала, а по 2 вот так вот сокращала. Видите? Пока. Не ушла в ноль. Вот сколько у вас там петель будет, сколько вы ее распределите. Но учитывайте то, что нижняя часть рукава у вас будет из той части, которая у вас с узором. Потому что если у вас придет, вам придется сокращать узор, это будет, это будет мясорубка, правда. Потому что этот узор просто не, не поддается как бы моделированию. Да? Вот очень неудобно на нем делать вот эти вырезы горловины. Скосы рукава, поэтому мы ничего и не делали. Мы максимально упростили. Потому что я же еще раз повторю, что здесь э, может быть две вместе, а накид компенсирующий вот в начале рапорта. Поэтому вот просто нереально. не это, конечно, можно рассчитать да, на определенную пряжу, определенную плотность. Но кто же попадает всегда в плотность? Даже я не попадаю. Так, девчонки, мой результат. Что хочу сказать вам по этому поводу. Что касается длинных рукавов, я предвижу ваши как бы возмущения, что вполне заслужено. Но я так люблю. Я это все про это все я сказала. Боже, как мне нравится этот узор, как он красиво выглядит. Боже мой, девчонки, смотрите, какая-то эта красота. За копейки. Вот действительно бюджетно. Можно любую вещь сделать бюджетно и вот. И очень красиво, смотрите, красота. А это ж камера, она не передает, девчонки. Так что я прошу от вас лайк, подписку, комментарий, ну и желательно поделиться где-то в группах. Буду вам очень благодарна. Этим вы поможете развитию канала. Вот. Ну еще понятное дело, что сейчас все еще на, на себе. Это все на манекене. Понятное дело, что на манекене все идеально. Вот воротник этот лодочкой. Кстати, мне нравится, как он выглядит. Очень нравится. Ну все, а на сегодня я с вами прощаюсь. С вами была Вика, школа рукоделия. Всем пока-пока.